Внимание, дисклеймер. Данное видео является смесью трейлера к фильму и аниме и несет в себе только развлекательный смысл. Перед просмотром рекомендуем включить свое чувство юмора, а также ознакомиться с оригинальным трейлером, если есть необходимость. команда этой элита среди элит мы сердце и душа этого пляжа мы защищаем когда другие не хотят защищать для нас не существует границ это называется спасать людей тегать холодильники мы спасатели молибу, ты слабак да! в нашем деле мало уметь плавать я новая владелица клуба Хантли, Виктория Лиц. Наркотики. Убийство. Все это началось с приезда Лиц. Я думал, мы спасатели. Все, что вы рассказываете, звучит как очень занимательное, но постановочное телешоу. Hey. Почему она всегда бегает, как будто в замедленном теле? Ты? No. ты тоже видел. Зачем строите себя героя? За тем, что я спасатель Малибу, мать твою. Барабайн, гаденыш! С Дай Вы превратили реку в чертов полигон? Да, потому что занимались спасательной погоней. Черт, никаких спасательных погон не бывает! Будь вы полицейскими, вам бы следовало оторвать яйца! Ну что ж, хорошо, что мы не полицейские.